Здравствуйте, дорогие ученики, подписчики! Сегодня поговорим о Сарасах, солнечных затмениях и об ошибках, которые а, делают при анализе затмений. Итак, солнечные затмения можно найти в Википедии абсолютно все даты, время и даже номер Сараса. Сарас – это драконический период. Очень интересно, что вот это слово «драконический» остался до сих пор. То есть связь с чем-то очень древним есть в саросах. И я искала самые первые Сарасы, нашла. Но не нашла последних саросов. То есть саросы постоянно образуются. Задумайтесь, почему. И что самое интересное, сарос — это греческое слово. И сарос... Буквально вот написано Википедия, происходит от вавилонского слова, означавшего число 3600. Почему-то мне вспомнилось, что у нас есть температура 36, у нас есть цикл в 36 лет, очень интересный, когда накладываются одновременно два раза по 18, это... Два цикла Раху-Кету и три цикла Юпитера. Это три раза по 12. Это очень особенный 36-й год. Я о нем, кстати, видео записывала. Посмотрите обязательно. И вот число 3600 что-то нам может говорить про Сараса. Однозначно прям. Интересно, что цикл Сараса включает определенное количество солнечных затмений. Разное количество. Это тоже очень интересно. На самом деле, в момента солнечных затмений, я считаю, происходит перезагрузка матрицы в буквальном смысле. Не в метафорическом даже. И эта перезагрузка осуществляется на светилах. Поэтому они участвуют в солнечных затмениях. Что интересно, что каждый сарос имеет вот действительно свою настройку определенную, как вот настройку игры. И они конечны. <с> это прям очень интересно. <с> То есть определенный Сарас имеет определенное количество затмений, которые когда-то завершатся. Вот в описании Сараса есть это все подробно. Прям очень интересно, как именно оно все это определяется. Да? Но это чисто математически высчитывается. И это всегда все стабильно, фиксировано. То есть намного в столетий вперед можно четко определить Моменты затмений. То есть это настолько все фиксировано, что как-то вообще не соотносится с тем, что все расширяется, все изменяется непонятно как. Нет, все очень четко, математически четко. А еще 36 это, если мы разделим эти две цифры по отдельности, посмотрим на тройку и на шестерку, это сектора Меркурия. И вот этот три 3600, который включает в себя вот эти цифры. Это очень интересно, связано и с Меркурием. А если вместе мы сложим, тоже есть такой метод при игре с числами, то получится 9. А девятка — это вообще самое магическое число <laughs> в астрологии Джотиш, потому что всего 9 планет, всего цифр 9, да? Ну, рассматривать Джотиш. Девятка связана с нашим путем развития, куда мы развиваемся. Есть дробная карта на Навамша, все знают. Это дробная карта девятого дома. И девятка ⁇ это, конечно, то, что все меняет и переводит в новый уровень. Девятый дом, например, это дом духовного учителя. Или дом такого образования, в котором вы вырастаете не только как личность тела, но и как дух. Да? Девятка это все. <смех> И вот Сарас очень интересно соотносится с девяткой вот таким способом. Поразмышляйте над этим, мне показалось это очень интересно. Еще хочу сказать, что когда вы смотрите, в каком знаке, к шатре происходит затмение, тоже знаете, что ä, западные астрологи. Они же используют другой зодиак, не тот, который истинно есть на небе. То есть не астрономический зодиак, можно так сказать. И у них иногда даже затмение в другом знаке рассматривается. На мой взгляд, взгляд вообще неверно, потому что затмение это сейчас происходит. И нужно понимать, где сейчас, например, солнечное затмение, а где солнце. Лунное затмение, где луна. И если это не брать точно, что на небе, как вы это соотносите с задачами? Непонятно вообще, да? Ну, высший смысл там непонятен. Но конкретика данного дня, ну, нелогично с этим связывать. Даже вот 30 апреля 22 года было затмение по джиотиш, по астрологии, которая учитывает настоящий зодиак, Затмение было в Овне, а по западной астрологии и весь интернет, то есть об этом писал в большей степени, что затмение было в Тельце во втором знаке. Хотя если бы вы все взяли бы просто обычную программу, которую через телефон наводишь так вот на небо и смотришь, в каком знаке какая планета, то вы бы увидели, что Солнце не было в Тельце, оно было в Овне. То есть имейте в виду, что поиск не всегда вас приведет к нужной информации в интернете. То есть если, вы в этом, если вам эта тема интересна, надо в этом, конечно, разбираться до конца. Потому что, например, сейчас, когда я записываю это видео, получается солнечное затмение в овне. Но если мы берем истинное положение в начале овна, а если мы берем западную астрологию, и ту, которой больше наполнен интернет, то у них обозначено, что солнце в конце Овна. Это ведь совершенно разные задачи. Кто разбирается в Накшатрах, у Овна есть три части. Ашвини, Пхарани, Критика. Затмение в Ашвини очень сильно отличается от затмения в Критике и от затмения в пхарани. Это разные точки разные задачи кардинально поэтому будьте внимательны невозможно эти две системы прям очень сильно в затмении одновременно вставлять каша получается да? поэтому нужно одно направление брать и в нем углубляться а когда мы берем истинное положение в пространстве мы конечно же больше берем Шире берем понимание задач, более объемным, так можно сказать, в контексте всех родов, а не вот в маленьком контексте только сегодняшнего дня. Поэтому, возможно, вы этого не знали, не обращали внимания, что 20, 20 апреля 2023 года с затмением... Паджиотиш — это одно затмение, а затмение по западной астрологии — совершенно другое. Да, то есть опытным астрологам должно быть понятно, что это вообще не одно и то же. То есть не только путаница происходит в личных гороскопах, но и в затмениях. Будьте внимательны, знайте это, чтобы вас не запутало. Вот. Потому что вот, например, моя ученица Анастасия, анализируя 20 апреля, Солнечное затмение 20 апреля Тоже, даже нет, не Анастасия Я три примера вот привела Лилия Опиралась на Вот такую табличку Взятую в интернете здесь написано 29 градусов Овна А построив в этот день Гороскоп по истинному зодиаку Истина это значит соответствует Четко тому, что в небе Западные западной астрологии не этот затяг берет, понятно? Поэтому у них другое. И поэтому даже вот э -э -э, Лилия написала, что почему-то у меня получилось, что Солнце вовне Овне 5 градусов, а не 29. Я как раз пишу, почему 29, затмение в 5 градусах Овна. Мы это просто можем увидеть. Нам не нужно об этом как-то думать, размышлять. Вот мы видим, вот Сурья, Солнце, это санскрит, 5 градусов Меша, Овен. И Луна, а Чандра 5 градусов Овны. В момент затмения все спрашивают, когда найти минуту затмения, как это понять? Одинаковый градус должен быть, очень все просто. Одинаковый градус у Солнца и Луны, у Сурьи и Чандры. Вот это точный момент затмения. И если бы вы взяли ну, астрономически, посмотрели бы в небо, вы бы увидели в 5 градусах. А в интернете в основном было написано в 29 градусах Овна. Обратите на это внимание. Тут ладно, в этот раз, 20 апреля 2023 года, еще в Овен попали обе системы. А год назад, еще раз подчеркиваю, я даже посмотрела, чтобы быть точной, это не совпадало. слушая затмение, джетиш, аналитики говорили, что в Овне, а западные аналитики, астрологи говорили, что в Тельце. Представляете, какая разница? И на самом деле эта разница увеличивается. Скоро вообще будет путаница полнейшая. Поэтому нужно разбираться, где, какая логика. Мне нравится логика соответствия. Солнце в Вовне. А в западной астрологии 30 апреля 2022 года было солнце в Тельце, а оно не в Тельце. Понятно, да? Надеюсь, это вот я несколько раз проговорила, и это должно быть понятно. Если непонятно у меня есть видео, где я показываю строю гороскоп и показываю это соответствие А есть еще видео где я показываю астрологической астрономической программой по небу и соответствие а дальше выбор за вами что анализировать ту точку она такая локальная немножко такого более сжатого масштаба или джотиш это очень широкий масштаб на этом, наверное, мы сегодня закончим. Я также хочу рассказать про ошибки в анализе затмений. На ошибках очень хорошо можно понять. У меня есть практика новая, открытая для всех. Три астрологические практики. Смотрите на или на YouTube-канале, или ВКонтакте. И вот эти три астрологические практики действительно очень эффективно проводить в каждое затмение, потому что коридор затмений действительно особенное время. Если вы не видели еще, это вторая часть, первая часть, почему нет смысла бояться коридора затмений, что это такое, обязательно посмотрите. И оставьте комментарий, если вы хотите действительно посмотреть видео, про ошибки в анализе затмений. Я, мы прямо проанализируем все затмения прямо в гороскопе и спустимся в личностный анализ. Я покажу некоторые техники, как можно анализировать по гороскопу задачи в затмении. Вот, если вы оставите комментарии потому что мне нужно понять, интересно ли вам это также смотрите про транзит Юпитера маленькие, полтора минутные видео рилсы с конкретными задачами для всех 12 знаков Зодиака также ищите свои на канале YouTube. и до скорых встреч буду ждать ваши комментарии